О сохранении экологии и сакульской области, улучшении условий для туристов и о многом другом, говорили на заседании с участием местных активистов и областных чиновников. Главная тема стала организация вторых всемирных игр кочевников, которые пройдут на берегу Жемчужины в следующем году. Встреча, организованная объединением Гульберимдеги, была посвящена обсуждению и принятию концепции развития Сыкульской области. Местные жители не первый год говорят о дорожной карте или документе, который был бы подкреплен финансово. Вы знаете, что кластерный подход – основа развития регионов. Характерные особенности кластеров в организации производства способствуют динамичному развитию экономики. Мы приняли стратегию развития в области и направили ее в правительство. Участники заседания говорили об экологических проблемах, к примеру, реконструкция очистных сооружений. Исыкульцы возмущены низкими штрафами за незаконный лов рыб, а также выброс мусорных отходов. Необходимо пересмотреть законы о туризме. Там есть свои недостатки. Поэтому сегодня у нас возникают проблемы. По итогам заседания была принята резолюция, которую направили в Госорганы и Джооргу Кенеш, Нургуль Саматова, Уланбек, Дэйкамбаев, Общественный Первый канал.